Так, мы сейчас продолжаем играть, сейчас будем такую игру, как Принц Персия. Принц Персии это Дэнди, это игра такая, вот. И поэтому это вот такая вот игра. Мы как бы немножко затянем, на чуть-чуть. Вот тема Плей, это как демонстрация, как нужно играть. Вот, ведь давно я не делал стримы по прохождению игр со звуком, я же там проходил недавно стрим Марио, Брос и до этого Бэтмен, без, без каких то речи, без текста, а теперь как бы с текстом. Вот, теперь как бы вот так вот сейчас играем, это как бы будем так вот играть, демо-плей, я очень много смотрел прохождений, много всего, много этого, много всего прочего. Это вот так типа нужно так бы, как бы играть. Пока мы, как бы, демонстрируем, э, так называемую, демо-плей-игру, мы, в принципе, можем объяснить, что я давно хочу сделать, чтобы, как онлайн, наполовину онлайн, наполовину публичный э, кастинг на «Возвращение в прошлое 4. Возрождение Сугдеи». Итак, да, кстати, еще будущие фильмы э, «Возвращение в прошлое», а также будущие фильмы на студии. Вот. Это такие фильмы, как, например, будущий фильм в духе восточных сказочек. То есть это «Клад смерти», как я уже рассказывал вам в новостях. Вот. В принципе, стоит понять, что клад смерти, именно как Брэдс будет, будет постановлен по стилю игры Принц Персии, Дэнди и других новых будущих, там, 3D-шных, там, PS3, EA, этих всех разных, там, это... И все, но он сам по себе будет повторять как практически последнего последнего богатыря и Алладина. Ну и каком-то стиле, как и принц Перси. Такой будущий фильм Make it a Play PlayTay Film Company. Хлад смерти. И вот, тут вот мы видим, что на ДМП нужно будет сражаться. А это. Хотя раньше делались такие, как эти все. Остальные прочие. Если что, напишите мне в комментариях. Хотите вы посмотреть фильм «Возвращение в прошлое 4. Возрождение Судеи»? Напишите в комментариях. И ждете вы остальных фильмов «Возвращение в прошлое», а также еще остальных? Напишите в комментариях. Мне интересно. А также в чате напишите. Если что, вы там пишете, там это все. Только ничего скрывать у нас не стоит, конечно. Вот. Еще, кстати, Ванзер. Тот самый 9-летний самый тот мой друг, подписчик. Ванзер. Который раньше имел название Legacy Movie, то он практически рекомендует мне контент, там пишет там все это прочее. И еще вот, самое это, вот. Ну ладно, мы будем заканчивать, этот демо демоплей не будем затягивать, ну его нахрен, и все такое прочее. Поэтому им надо немножко как бы приостановить. Вот. Поэтому вот так вот. Вот. Тут мы, конечно, застряли он. Вот. Тут его должно пройти какая-то там что-то появилось, такое зависло, там, что-то прочее. Мы теперь перепутали что-то. Мы надо пропустили там небольшое, там, но это не страшно. Блин, Такая музыка, блин, заедающая, капец. Ай, блин! Тут, конечно, мы это все, это вот таш меч. Правда, что? Блин, что он мигает, блин? У меня скоро это все поменяет цвет глаз. Тут надо типа спускаться. Это реально, это не демо плей там вообще реальная игра. ну да реально. Спасибо, что вы смотрите мои видео. Там, э, прочее. Итак, кстати, сразу, сразу сообщу, сразу новости. Ай, блин! Да, и вот мы тут это все. И сразу сообщу, главное, что это все пока мы на этом Я все равно буду говорить в том, что съемки «Возвращение в прошлое 5" сокровища Вриды на время приостановлены и пока что. И это все. Я даже сделаю такое обречение, что фильмы, что съемки фильма "Возвращение в прошлое 5" сокровища Тавриды» на время приостановлены до такого определенного срока. Дело в том, что 22 сентября я отбываю на больничный. То есть э, на обследование, вот. И где-то спустя два дня после приезда из больничного я продолжу съемки. Ай, блин, Ой, это проигрываю. Я, конечно, забыл эту игру, конечно. Но я иногда делаю паузы там, это. Так вот, и съемки практически приостановлены, потому что у меня совсем как бы нет денег, то, чтобы дать на эффекты, на все такое это фурчить, ну что фильмы зарабатываются, там, снимаются ради денег, там, это все, а, нужны деньги. А экономика, наверное, за все повысилась. У меня уже сейчас на счету моем, как бы, за мой фильм, там, 1505 рублей. И за сегодняшние деньги, да, 1549. И, и практически экономика нашего фильма, там, моей киностудии, как счет денег, практически не хочет идти на спад. Вот. Ну, впрочем, продолжаем, там, играть, меньше слов. Лежи к делу. Я вообще когда-то в эту, эту игру, в принципе, все играл, вот, и в принципе, эм, можно сказать даже, что это даже был у меня такой компьютер Windows 95, который почему-то сломался, он был очень был старенький, но на нем была такая вот, как сервис, такой Нестер, как Nestor. ай, блин, а это я неудачник, понимаете, это я проигрываю, там просто все, потому что забыл эту игру. Такая музыка-то заедающая. На ну, капец, я как бы очень забыл эту игру, это, конечно, игра на нервах, очень большая. Поэтому тут нужно перескакивать, скакать, это... И пишите в комментариях, нравится ли вам такая игра, дэнди, там, такие-то все, или нет? Или вам больше нравятся такие новые? Пишите в комментариях. Мне интересно. Ай! Ну вот, мы тут продолжили. Вот, в принципе, это как бы недолго. Мы немножко приостановимся с речью, поэтому как бы дальше делаем это всё. Продолжаем там это все мои профессиональные время речь, вот. Блин, вот представляете, это, это самое бесячее, что это сейчас было вообще. О, наконец, блин. Такое, а. Кстати, Лизенька, если ты смотришь мое видео, это самое, то ты как раз это самое, поставь там видео лайк, там это все такое прочее. А также подписчики, подпишитесь на мой инстаграм, если вы мои первые подписчики, первые. То подпишитесь даже на мой инстаграм, одноклассники, там это все. Все остальное прочее. Самое бестежчее, что может только произойти. Себе... Блин! Ну, сейчас должно, по идее, быть хорошо. Да просто игра на нервах, что нельзя опять пройти. Блин, думал, что уже упаду. Да, фук, блин! Тоже какие-то посторонние звуки-то там просто что-то там шумят соседи. Ах, я же не осознал. Ну, ладно, сейчас мы тоже будем, конечно, делать паузы, конечно, но вот и это, как бы вот так. Вот теперь вот мы сейчас продолжаем, сейчас мы немножко посмотрим как э, по инструкции как бы делать это все на ютюбе, тут очень много прохождений там, на ютюбе, вот, поэтому посмотрим. Hmm. Так, hmm. Hmm. я просто иногда посматриваю, потому что надо, надо хочешь знать как, как ты играешь, там эти вот эти шипы меня просто раздражают, капец все прыжки эти быть даже еще мобильные такие вот и пока там мы, мы смотрим как демонстрацию как бы прохождение мы можем сказать что э -э что возвращение после 4 возражения судей для вас будет самым зрелищным фильмом я вас на это сражение эти вот и, вот, и даже не читается что чтобы мы и поэтому и копим деньги потому что нам не хватает денег счета на фильмы там это все это если бы у меня там еще была бы работа там конечно большая там и все там по массажисту там это все там гостиница пансионат я бы уже бы просто бы напросто э, горы денег было бы это уже было бы больше если бы я бы когда-то не банкротился когда это было это было где-то конец июля и себя бы, бы еще не потратил свои последние 1352 рубля то тогда бы у меня было бы не 1500 суток, а где-то больше И это примерно как грубо говоря как Um, это очень трудно долго посчитать, сейчас посчитаю, пока там, это, сейчас, минуточку. О, mm. oh, мы уже вернулись. Mm. Это было бы действительно как 2901 рубль, это уже было бы вообще. Божеская цена. Так, на, на, давай, бан, да, да, да, да, да, да, да, давай, давай. Ой, нет, май, блин. Можем там провернуть там, если что там заново там. Это все. это знаете, это такое неполное прохождение игры. Это так вот как обзор игры. Наполовину прохождение, наполовину обзор. Так вот, на, на, на, на, на, на, на, на, на тебе, давай, на, на, на, а, ты еще убивать меня, ай, больно, на, yes. О, здесь выпал зелье. Вот. вот, эти вот шипы меня вообще раздражают. Капец. Наткнешься на них, все и умрешь. Капец. Зако. Очень. Да, и сейчас нам это очень, конечно, это все, Нестер. Это все. Тут забираться надо. Вот так вот. О, колдун, на! Давай! На, давай! Ай! Ай, на, Давай! Ай! Давай, ай! Ну а нет. Ну, блин ну. Ну мы сейчас как бы представляем, да мы ставили на паузу на бандикэме. Там. Короче. А мы, если что, можем там это. Это, то. Уй. Итак, да, кстати, я же не могу все время как бы. Эй. Ну, блин а ну да мы тут все Самой или надо будет поиграть, если я попал бы в эту игру и играл бы, и я бы сам бы там бы бегал, так вот так вот и все это все. О, это же э, колдун, я не колдун, а, Бам! Давай! Ай! Давай, давай! Давай! Давай! Ай! Давай! Давай на тебе! Опа! А вот это самая непроходимая. Капец, это меня бесит! Кстати, подписчики мои и друзья, там Влад, там это все, киньте мне, если что, как не, но как бы не донат, а имеется в виду как э, э, это самое. Я еще как сказать, киньте мне как бы такой э, это славище, это такой вот комментарий в том, что что вы думаете по поводу этой вот этой игре, которая сейчас играет, тупая она или не тупая? Вот, если даже может в комментариях. Вот, я даже еще считаю, что даже, точнее, прошлой 4 возрождения судей. Когда я бы это все. Постер пока что официально не появился, но будет так называемый, это самый. Еще будет даже официальный постер, когда, мы, когда уже будет премьера, там официальный постер, немного промо постеров поддержки там Дисней, вот. И э, столько самого тоже что можно представить, это так называемое. но больше я дам вам голосование, вы проголосуете проголосуйте, позакройте официальный постер самый лучший. Э, там показывали тизерные постеры, пока есть, а вы пока. Да и в принципе тут вот э, мы среди э, стоим, блин, что стоим. Ну ладно, мы уже заканчиваем, как бы я скажу, перед тем как закончить это видео, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии и все такое прочее. Это, это все, на этом все, как бы это все я правда, бам, бам, бам, бам, бам, на и все. И в общем ставьте лайки, подписывайтесь на канал, обзор на игру Принц Першид не закончен, поэтому это так вот это все, как бы наш персонаж Принц Перс», это, так вот, то все. Это все бульбульк и прип.